Да поехали дальше. В огороде она, а, в Киеве дядька, растет. Да, абсолютно верно. Маленькая букашка. Да, абсолютно верно. Штука, маленький пароходик, который большие пароходы тащит куда-то. Да. Маленькая домик, в котором живут ДПСники. Добра. Маленькая, кукума. Кукума. Михаил, Давайте еще раз, я имею право надо... Значит, маленький домик, в котором кто-то живет. Почему-то у меня всплыли доблестные сотрудники ДПС. Да, абсолютно верно. что не могли сказать. После того, как я вспомнил сотрудников ДПС, я не мог вспомнить то, что мы сейчас предложили. Слова, бунтарь, бульвар. А, ну, бульдозер, нет, бумажник, букет, вот я начал с букашки, вы не так, ну, на ней спереди. у нас бульдозер, у нас э, бульдозер, да. туда сведите, а у нас у нас переходит Дальше что, спасибо большое, сегодня были сложные, за было э, весело. Нам нужен еще один участник, э, кто сыграет против Вадима, 4, 9, 5, 7, 2, 8, 7, 1, 7, 1, ждем звонка, Спонсор выпуска Оу Бутчер. Впервые в Москве. Только в стейкхаусах Бутчер. Об этом вкусе мясоеды могли только мечтать. Встречайте. Стейк из Техаса. Бутчер.